Мы используем мозг лишь на 10%. А это в 8 раз меньше, чем наши предки. Страшно представить, что будет, если это продолжится. Как остановить катастрофу? Удивительно, что во всех древних цивилизациях бытовал один и тот же ритуал. Так скажем, игра. Человека помещали в замкнутое пространство с лововками и головоломками. За ограниченное время он должен был найти Выход оттуда. Это называлось «квест». Теперь становится ясно, что многие постройки древности это квесты наших предков. Задача спасти интеллект была поставлена на мировом уровне. Работу по возрождению квестов возглавил профессор Мирсон. Так появился проект «Выход». Здесь мы проводим исследования для того, чтобы понять, какая игра подойдет всем. Что для вас идеальная игра? Чтобы было зрелищно. Чтобы было над чем подумать. Игра, в которой чувствуешь адреналин. Яркие эмоции. Чтобы можно было играть большой компанией. Пуф, бэм! Взяв за основу принцип древних, добавив туда захватывающий сюжет, высокотехнологичные головоломки, дорогостоящие декорации и невероятную атмосферу, мы создали идеальную игру, в которую могут играть все и назвали ее выход. Ищи реалити-квест выход в своем городе. Это твой шанс спасти мир.